Сегодня 8 марта, но Жека решил тоже а, посидеть. Вот такой вот Прага. Прага, Прага, селфи, Инстаграма, Инстаграма, тортик Прага. Для, наверное, Инстаграма. У тортик весь разломал. Да, смотрите, прежде всего разворотили. Друзья, не, не покупайте тортик. Блин, аж подавился, друзья. Торт натуре какой-то сухой. Он, сука, даже помирать не хочет, в желудок падать. Он борется, сопротивляется по-всякому, чтобы только его не проглотили. Настолько он прям аж в горле больно, друзья. Кому-то он этот прям вот так вот ногтями... Пардонс. Надо сказать, будь здоров. Вот.